С лета началась, в принципе, моя подготовка. Разыгралась буря снежная. Почему вообще я здесь оказался? После этого буду самым счастливым человеком. Аман, Аман, да чего же хорош! Это вам не стекло и бетон Дубая, а уютные, очень красивые дома, расположившиеся между гор и абсолютно приветливые люди. Именно здесь, в начале февраля, 4 числа, состоялся старт Iron Man, Man Я думаю, что есть смысл рассказать, почему вообще я здесь оказался. После долгой и утомительной дороги мы наконец-то едем в отель. Даже в процессе ничего не снимали, потому что вообще было не до этого. Началось все с того, что задержали нам рейсы из Санкт-Петербурга на два часа, потому что разыгралась буря снежная, не могли приземлиться за самолетом, мы их пропускали и в итоге плюс 2 часа мы не успели на стоковочный рейс уже в Дубае но эмирейцы очень быстро подсуетились и дали нам билеты с разницей всего в 2 часа спустя 14 часов мы едем в замечательном уже маскате О, кстати такой милый городок мне кажется Alex, first of all, I would like to ask: Why did you choose to come to to Muscat for this race? I decided to come here because of uh, location, and uh, it is uh, something new for me. I never been uh, to Muscat before, and uh, I was trying the water today. It was uh, perfect, and uh, I expect uh, a very good bike course. I enjoy people around around me, and. Uh, Very high expectations of uh, of, the, of the race. I would like to talk about Muscat. Have you been here for many days or uh, you just arrived? I've been here uh, for two days only, and uh, um, I'm gonna go for excursions uh, and uh, see a, see a lot. <laughs> С лета началась в принципе моя подготовка потому что летом я испытывал определенные травмы крестообразной связки и мениска. и с сентября я начал бегать понемногу да так что сделал пару беговых стартов ну а потом наступила зима лыжи и вот с 1 января я решил что нужно срочно к чему-то готовиться. посмотрел в календаре гонок что же у нас есть из серии Iron Man, и 4 числа я увидел что есть гонка в Амане. я еще тогда не взял слот но я уже начал тренироваться Да, до этого была заложена какая-то база я вел какую-то поддерживающую тренировочную работу сейчас я вошел в режим 12-15 часов тренировок в неделю причем длинных тренировок не было все были по часу по полтора но я делал по две тренировки в день и ощутимо набирал форму. Для меня было загадкой, вообще какую форму в принципе возможно набрать за месяц. И приятно было, что FTP рос, форма набиралась. Где-то в середине января я решил, что все, беру слот в Оман и обязательно туда еду. Стартовый пакет получен. had training about the I was running uh, yesterday, but uh, uh, my training in my country, but uh, I didn't see the такой вот рюкзачок, ну, довольно простой, но это не самое главное. Даже вот кепочку дали, кстати, Прикольно. Мне всегда нравятся вот эти сборы, когда ты в голове каждый раз прокручиваешь, что ты будешь делать, как ты будешь плыть, что ты будешь делать после плавания, шаг за шагом отрабатывая... Тем самым в голове эти транзитки. И на самом деле это, кстати говоря, увеличивает э, твои шансы на прохождение быстрой транзитки. И самое главное, минимизирует фактор э, всякого факапа, да, который ты можешь допустить. Плавательный этап предстоял в открытом океане. И мы шутили, что э, естественных препятствий нет. Если ты начнешь плыть, то остановишься где-нибудь в Антарктиде. Не было никаких волн. И я понимал, что можно, в принципе, хорошее время показать. Так оно и получилось. Я впервые вышел из трески двух минут, что для меня, конечно же, приятно. Вещи. Остаемся... Вот она, вот она транзиточка, друзья. Вы просто посмотрите. Бежишь ты по травке, потом зеленые вот такие вот коврики. И сейчас я найду свой номер. И после этого буду самым счастливым человеком, размещу велосипед. А вот и Андрей. Вот он поместил свой супербайк уже. Сейчас моя очередь. У меня 496-й номер, по-моему. Да. Самое главное от радости не забыть ничего, положить, сделать все правильно. Ну а затем начался живописнейший, красивейший велоэтап. Живописный он за счет, конечно же, своих гор. И это как бы и плюс, и минус. Плюс, что очень красивое и невероятное полотно. Асфальт просто зеркало и гладь. А минус то, что когда ты видишь очередную гору, ты думаешь, блин, гора. И в некоторые подъемы я забирался на последних звездах стоя. Тем не менее, я понял, что в ногах что-то есть. Оказывается, вот месяц тренировок, включение на станке дают возможность выйти не пустым на гонку. Велоэтап прошел неплохо. Время получилось, по-моему, 2.25. Затем э, быстрая транзитка и начался бег. Так, здесь самое главное, что положить э, все, что нужно. Красный мешок, мешок беговой, синий мешок. Это Андрей тут сейчас меня положил. А да. синие мешочки вон там располагаются. Это сразу же после водного этапа. Ну, а вот набег меня чуть-чуть не хватило. Начались первые километры, первые пять километров я пробежал в темпе 3.55-3.50, как и планировал. Ну, а затем то ли мотивации не хватило, то ли еще чего-то. Может быть, мне кто-то, если бы покричал, я бы зарядился, еще пару мест бы отыграл. И в итоге беговой этап за 1.28. Не самое, конечно, хорошее, что я хотел, хоть планировал пробежать его за 1.20. The final countdown has started. Отличная гонка, тяжелая, с набором высоты приличным, больше 800 метров, как на веле, так еще набор на беге. Ну и в целом от гонки впечатление просто классная, очень классная организация, как всегда. В, я думаю, за редким за редким исключением франшиза Iron Man держит марку, везде тебе все помогут, подскажут. На беговом этапе обливали просто ледяной водой, давали лед, давали губки. И финиш, конечно же, финиш, как всегда, стоит того. Повторил бы я эту гонку? Да, возможно, может быть, чуть позже. Но в мире столько необъезженных еще мест, и мне бы хотелось, конечно же, в них побывать, друзья. И надеюсь, что вам этот видеоотчет о гонке понравится, и вы точно так же захотите оказаться здесь. Очень сильно рекомендую.